Всем привет дорогие друзья, с вами Данила Яценко, это Вормикс 0 Последние два дня прохожу супербоссов на этом фейке Потом будут стримы, ребята, на гладиарской арене буду играть Вот, сегодня проходим, наверное, горячо пройдем. Легкая комбинация, ребята Пекло закрыто у меня И арма тоже закрыта у меня Вот Сейчас ищу напарника Славика, дожидаюсь. И продолжим. Пока что разберу бонус. Вот такой бонус мы имеем сегодня в официальной группе игры Worniks. И нам выдается 5 эмблемок, 5 реакций, 2 липучих мины, 2 зажимета, 2 стазиса. Окей, все нормально прокачаю реакцию всем опять же не снимал я ребят два дня супер боссов этих потому что не было времени когда, вот. Так, посмотрим что у меня там по достижениям потому что я проходил э, супер боссов ради достижения ребята здесь я там буду подзветь. Игровые, значит, да? да два раза осталось пройти супербоссов, и достижение будет выполнена в, в Легенды. И больше пока что проходить не буду супербоссов. Будем играть на Главиатрской арене. Ребята, будем качать аккаунт этот в стримах. É, вот такие дела. Ну, пока что ждем с вами кабельонка. С ним проходишь супербоссов. Он сейчас просто отошёл куда-то. напарник мой. Слай, Беленок в скайпе с меня сидит. Вот, да. проходим с ним. Горячо проходим. Вызывай. Сегодня, кстати, легкая комбинация. Доступен. Горячо. Горячо. Фермеры, блуздающие духи, Вообще, легко, да? Ой, все Просто всех травим и все. Сейчас, э, трави фермера фермера трави и от этого хотя ладно надо, не давай я буду фермера бить просто а ты бей этих носителей Может, я скину, пока что скину, что да не надо просто трави и все mm. у меня есть mm. экстренный телепорт Там ещё блок надо дать, чтобы... ну ты тянешь, у меня блок нету просто блока Беру экстренный. Слышно у меня все-таки лучше луч, экстренный у меня. А? Должно быть, слышно случай, нормально, а там не знаю. Потому что это... Я звук убавил просто. Yeah. У меня просто колонки. Как ты интро. интро а, классное а, интро. А, э, классное. сейчас на, на, на дальше, потому что, что они могут пригониться. Он Помнишь, да, да. А я там кувалду. Нет. Еще одна. Я просто камеру убью, и все. Да, вообще легко, да? Как газ кину ему ещё? Ну, вообще, лёгкий эффект, да? Воронок, а, <связь> Смысла даже нет снимать это, да? То есть, мы всё проходим, да? <связь> я как бы уже снимаю постоянно, <связь> полную прокачку раунта снимаю. Солок раз я просто прохожу. Очень, очень легко. и газ, наверное, этому. Любому, короче. Сейчас я попробую что-то иметь. Я тоже газ кину. Может, просто убьешь тогда его с огнемёта одного? Как? Нет, сейчас Не воткинешь ты его так. Надо было там кидать газ в другом месте. Да-да-да, я просто уже может, как да, какая разница, разница уже? И так потому что я Сейчас тоже газ кину. Давай. Только у меня такой не улучшенный газ, обычный. Какая Всё, а скоро разница? будет стрим, ребята. На этом фейке. будет? Да, будет арена Гладиат да, в Патрушка. А сегодня будет? Не, не сегодня, через два Гладиату. Mm. Еще один раз пройду супербоссов и все. Начинаю стримить. Стримить буду регулярно. Вот наберу там тысяч 15 фузов 20, потом буду собирать улучшения всякие. Видишь, у меня уже есть oh, тоже. Он дошёл, надо, ел Давай yeah. другому тогда газ дай. Yeah. Или зажар, можешь. А я добью фермера уже как-то. Я пошл. Чего? Я пошел. Куда? Фаски, да? Я понял, что, что ты говоришь-то. Ладно, убьешь, как? Не знаю. Только я возьму там. Грань. А, убью, убью. Фермер, там, вот, дай, чтобы... Надо горячий клавис настроить сейчас еще. Может, потому что, что я привык горячими фальшами, так играть уже научился, раньше Может, не издал. А? Может, мы еще пойдем если что-то сделаем? Да, можно, в принципе. Только я не знаю, что вообще. Ну, э, Какого-то Супербоссового босса не-не-не. я, я всё могу сделать. Да, да, можно, потому что час вообще не Там еще в должно быть, вообще не, я не не пойду, хотя. Ну посмотри, Он выживает, смотри. 18 хп выжил, который газ пропал. Потому что он красный не взял. Сейчас тебя убьют еще такое, я утоплюсь еще когда Прикинь, сейчас тебя убьют, я утоплюсь, короче, еще. Разреон еще мало ли. Убей носителя, убей носителя, короче. Я на Смотри, ты что не, см мы не мы сможешь ну, да, убей на лоб тогда. там, там парень если там Ну и что делать, да? Ну да просто убей, я добью его. Чем? Не знаю. А, ну, ладно. Может, ты там У меня уже ран ранчик, есть уже, я купил ранчик уже, на этом чеке да, я забыл А, кстати, ты меня занатил, и ты заранее как я заработал, твой. А, всё, да, убил, все убил, походу. Не, не убил. Фу, 9, 9 хп. Ну, кстати, там... один хп. все один ключик далее. Можно... Ну, шапочку, и ну, сейчас посмотрим, подожди. Да э, подожди. смысл, смысл. Я не знаю, какой смысл. Сейчас, подожди, подожди. Я Можно друида пройти. А, друида, друид это отдельная серия будет по друиду. Да. На каждого Может... босса отдельная Дема... серия будет, ребята. Офигенно, он а какой смы... Зачем? Зачем? Зачем проходить? Я, Я просто не... это... Если бы достижение было какое-то выполнять там... А там нет достижения на командах босса, а на одиночных, кстати, есть достижения. Да я понял, Друида может попробовать. Хотя там... А, отдельно серия, отдельно будет. А, босс, давай сейчас Друида попробуем пойти. Давай, давай. Сейчас ну, после, его... после этой серии сейчас, это, это я выложу, ребята, и в следующей серии сразу с Друида проходим. Все, давайте, ребята, сейчас сразу же просто этой серии записываю друг друга.